Значит, хороший вопрос, но ну, практически столько сейчас болезни, аутоиммунные проблемы, это есть синдром дырявого кишечника, ревматоидные артриты, ну, в общем, десятки, вот десятки болезней, потому что нет тестов, чтобы показать, что у вас дырки в тонком кишечнике, вот эти гепс. Вот там получается пространство. А это идет из-за того, что ваш желудок не расщепляет пищу, особенно вот эти белковые. Белковые молекулы, они настолько большие, они не расщепляются. Они должны быть определенного значит, размера, чтобы они всасывались. И когда они не расщепляются правильно, и молочные белки, и мясные белки, вот, они, значит, действуют как патогенный агент, антиген, и организм должен вырабатывать антитела, чтобы их уничтожать. Вот. и вот эти все яды, слизи, песок, не переваренная пища, это все выходит в кровь и отравляет кровь. А клетки наши, вот, которые вырабатывают наша вилочковая железа, они не всегда могут распознать этих наших патогенных антигенов. И клетки начинают набрасываться на свои же клетки. Это как бы сумасшествие, удушение клетки, потому что им не хватает кислорода и питания. Клетка сходит с ума. Это так, чтобы вы поняли, что надо восстанавливать кровообращение и давать больше питания. Правильно. Потому что мы питаемся падали какой-то, не то, что нам запрограммирована природа, а не тем. И поэтому наши клетки, они голодают, они не могут думать, потому что каждая клетка имеет разум. И вот это аутоиммунные проблемы, это есть вот отравление крови разными ядами. Вы окружены ядами, вокруг вас сотни ядов, только 5000 номинований в косметике, я не говорю уже там шампуни, это вода флорированная и так далее, сотни ядов вокруг вас, и ваша кровь отравлена, ваши клетки не могут функционировать, вот это и есть аутоиммунные проблемы.